друзья, с вами, Светлина Соколова, и я рада, что вы нашли 5 минут для того, чтобы сделать со мной зарядку в рабочий полдень. Сегодня на зарядке мы будем использовать вот такой небольшой мяч. Вы скажете, а, нас не предупредили, где же нам взять мяч, тогда возьмите, пожалуйста, в руки яблоко, например, да, которое вы приготовили для перекуса. Я уверена, что у вас где-нибудь яблочко или что-нибудь такое найдется. И будем использовать его. Зарядка в рабочий полдень поможет нам с вами переключить внимание, остановить бег мыслей и, конечно же, размять наши суставчики. Да, мы начнем с того, что возьмем наш мячик, просто его поворачиваем и постараемся сейчас снять напряжение с пальцев. Вот такое простое, простое движение. Вот оно. Вот. Совершенно такое. Оп, оп, оп, оп. В одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Теперь возьмем наш шарик и передадим за спиной. Вот такое простое движение. Или яблоко. Да, яблоко. И в другую сторону точно также. У нас сразу включатся в работу наши суставчики. Мы с вами почувствуем, как они у нас заработали. Последний раз дальше. Угу. Хорошо, теперь мы возьмем я вернусь к мячку возьмем и передадим мяч из руки в руку вот здесь на уровне груди слегка раскрывая грудную клетку и тем самым включая работу мышцы шейного отдела и мышцы грудного отдела да, то есть специально грудную клетку вперед мы не выводим просто чуть-чуть отводим руки назад одна сторона другая сторона ага хорошо последний раз так же и возьмем поворачиваем на шарик. Ну, шарик может быть более упругий, да, его можно пожимать развести локти. Только не поднимайте в этом положении плечи. И давайте тогда, кроме всего прочего, вернемся к первому упражнению ⁇ повращаем на шарик ⁇ И я вам расскажу о новостях, которые ожидаются у меня на канале и в нашем проекте ⁇ Пуравьяем в другую сторону ⁇ Проект Лучшая версия себя, офисный синдром перезагрузка, планирует и готовит большой марафон. Раскрываемся. Передаем наш мячик. Марафон посвящен одному из синдромов, который называется улучшение работы ЖКТ или ухудшение работы ЖКТ. Мы будем улучшать, потому что понятно, что от сидящего образа жизни на, на, наоборот происходит ухудшение. Поэтому мы с вами будем улучшать кровообращение. Сейчас и марафон будет работать над тем, чтобы дать вам информацию, каким образом сбалансировать ваше питание, каким образом сбалансировать его на работе и каким образом избавиться от каких-то вредных привычек, например, от ну, слишком большого количества перекусов, в другую сторону передаем. Вот. Так вот, следите, пожалуйста, за информацией, но это еще не все. Для тех, кто спрашивает меня о том, как попасть на семинар, на тренинг, раскрываемся, как попасть на семинар, на тренинг, лучшая версия себя, можно будет найти информацию на сайте, потому что в ноябре будет несколько таких тренингов, и на них реально можно будет попасть в живую, потому что одно дело, когда мы последний раз также хорошо, и теперь Вперед потянулись, округлили поясницу, вверх вырастаем. Чуть-чуть округляем поясницу назад и поднимаемся вверх. Так вот, одно дело, когда мы с вами а, сами воспитываем свою силу воли, и это здорово на самом деле, я очень уважаю людей, которым хватает силы воли для того, чтобы достичь тех целей, которые вы ставите. Но если вам не хватает силы воли, то, конечно, здесь нужен... Ну, кто-то говорит, называет это волшебный пендель. Последний раз дальше. Хорошо, теперь снова потянем шарик вправо-влево, просто зафиксируем наши руки, вернем на уровень груди и снова повращаем внимание в пальчики. Да, не прижимайте локти, а к телу. И поэтому, если для вас важен вот этот волшебный пендель, то как раз-таки семинар в этом плане очень хорошая помощь, повращаемый. Поэтому переходите на сайт фитнеснадежда.ру и смотрите там информацию. Информация появится буквально завтра. Вот сегодня еще нет, а завтра эта информация уже появится. Хорошо, сжимаем локти, разводим, плечи опускаем. Хорошо, хорошо, хорошо. Опускаем наш мяч встряхиваем руки а, и на сегодня это все смотрите пожалуйста эфир выполняйте упражнения либо с мячиком либо с яблоком Потом его можно съесть и следите за информацией о марафоне здоровья работы жкты то есть несколько шагов стройности и конечно же для тех кто хочет попасть на семинар Лучшей версии себя офисный синдром или загрузка смотрите информацию на моем сайте. До встречи, друзья. Ваша Надежда Соколова.